Добрый день, уважаемые телезрители. Я вас приветствую на канале Универ ТВ в нашей новой программе «Татар Хистори. и в студии я, ее ведущий Фахрудин Фраэль. Добрый день, коллеги. Я с большим удовольствием хочу представить сегодня наших гостей. Экспертов Гатин Марат Салаватович, кандидат исторических наук, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета и Хайдаров Тимур Фаритович, кандидат исторических наук, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета. В прошлой передаче мы подняли проблему Улуса Джучи, Золотой орды, ее роль в истории, этнополитической истории татарского народа и поговорили о том, какую роль она сыграла. «Становление государственности татарского народа. Сегодня э, я хочу продолжить беседу на эту тему и э, поднять вопросы, связанные с оценкой историографии, отечественной, зарубежной историографии по э, роли Золотой орды и некоторые э, другие очень живо трепещущие на сегодняшний день вопросы. Э, Марат Соловач, скажите, пожалуйста, все-таки какова роль Золотой орды? в истории государственности всех этнических групп татарского народа. Ваше мнение. Добрый день, уважаемые зрители. Но здесь нужно что сказать. Дело в том, что золотая рда сыграла очень большую роль для того, чтобы сохранить идентичность современного татарского народа. Почему? Здесь я бы указал на три ключевых момента. Первый момент, который нужно упомянуть, сказать, это татарский язык. То есть, татарский язык, вот как татарский язык, он возникает как раз-таки в эпоху Золотой Орды. То есть, если мы посмотрим на источники этого времени, именно там фиксируется само слово «татар». – О каких источниках речь? – идет о кодексе Куманикса. Uh -huh. То есть, вот как раз там упоминание о татарском языке присутствует. И тот язык, который зафиксирован в этом источнике, он очень близок к современным татарским языкам. Это первый момент, то есть вот язык. Второй момент, о чем нужно сказать, это ислам. Ислам, как фундамент духовной жизни татарского народа, он окончательно закрепляется именно в Золотоордынскую эпоху. То есть принятием ислама в качестве официальной религии Золотой Орды у Лусаджучи mm -hmm. при хане узбека. Ну и третий момент, это название народа татары как раз таки название вот, оно она также фиксируется именно в этот период времени на территории Восточной Европы и сегодня если мы посмотрим значительная часть тюрка мусульманского населения Восточной Европы она до сих пор именует себя татарами то есть Золотая Орда как раз таки цементировала тюркские мусульманские группы и вот на основе как раз таки на основе Золотой Орды возникло уже корни уходит как раз туда вот современного татарского э, народа. Есть, вот... Как вы думаете, э, вот если мы берем наследников Золотой орды, о которых мы говорили на прошлой передаче, мы их называем прежде всего Казанское ханство, Астраханское ханство, Крымское ханство, Большая орда, то э, ведь язык всех этнических групп татарского народа он практически один. То есть язык казанских татар, язык татар мишары язык астраханских татар, сибирских татар, касимовских татар. Это единый литературный язык современного татарского языка. Почему язык крымских татар имеет такие свои особенности? Ведь хотя в эпоху Средневековья, в mm -hmm. эпоху Золотой Орды, и это четко прослеживается по источникам, язык крымских татар, казанских татар сильно не отличался, на мой взгляд. Но ну, здесь смотрите, какая ситуация. Дело в том, что на самом деле вот, в золотоордынский период и даже в период распада Золотой Орды, то есть больших различий между языком... Людей, которые жили в Казани, языком людей, которые жили в Ханкермане, в Касимове uh -huh. или в Бахчисарее, особо uh -huh. не было. То есть в дальнейшем это как раз-таки историческая судьба. То есть значительная часть татар подпадает под власть русского государства, а Крымское канцерство смогло сохранить свою государственность, и здесь большое влияние оказывало... Да, до конца 18 века. Да, до, до конца 18 века здесь большое влияние оказывала Османская империя. Османская империя, мировая держава. Здесь еще нужно помнить, что Османская империя, начиная с XVI века, это, по сути дела, центр исламского мира. То есть султан, он одновременно был халифом, то есть главой мусульман всего мира. То есть, поэтому здесь влияние оно очевидно. И это влияние как раз-таки оказало на то свое Иране своеобразие mm -hmm. крымско-татарского языка, которое вот мы сегодня вот видим и действительно татарский язык по ложе и он несколько отличается от языка крымских татар. Да. – есть? Да, – Да-да-да, конечно. – Я позволю себе не, ну, не совсем возразить вам по поводу того, что Османская империя в XVI веке являлась таким уж лидером исламского мира, скорее всего, это тюркский мир. И Османская империя – это, скорее, лидер в XVI веке и вообще всей европейской культуры, цивилизации. Это особо и специфически. Ну, скажем так, скорее всего, это произошло в 16 веке Крымский, влияние Крым, изначально Крым, как единое тюркское пространство, оно было не единым. Мы были... сейчас уже своими коллегами начинаете говорить, татары-тюркский мир. татаро тюркский мир, да. А в 475 году, когда османы пришли, именно османы стали восприниматься на большей части распадавших Дейши Кипчак, или Усу -Джуче, как лидер тюркского мира. Но мы забываем, что среди наследников Золотой Орды была и Москва. Потому что если посмотреть, что такое Золотая РД, это наследники в Монгольской империи. У которой, у каждой из них и являлись основы, которых составляли такие, как Ямская служба, военная служба, чиновники, джучиды и денежная система. Четыре столпа. Если же мы возьмем Москву, да, там три из них сохранились. Это Ямская служба, чиновники и армейская служба. Все признают, что русская армия – это продолжение ченгизитов. И вот османы, которые, вот скажем так, возникли на месте сельджуидов, а вместе с Золотой Ордой и Мамлюком образовали экономический тюркский блок, это мы тоже не должны забывать, который важную роль сыграл. И османский султанат, он считался с точки зрения реалии 15-16 века, один из самых сильных тюркских, поэтому влияние началось именно в своей армейской среде. И Крым действительно в 16 веке уже имел отличие, но и через культуру. Ну, скажем так, помягче, не отличие, а особенности. Ос особенности, да? потому что он попал в сферу влияния Османской империи, а Османское влияние было настолько... Великолепно, что в XVIII веке французы просто были восхищены, когда османский посол прибыл в Париж и музыкой восхитил весь двор, после чего у нас идет, французская, идет европейская музыка вплоть до рок. Ну и еще то, что австрийцы после осад 1683 года, где то же крым, крымчане участвовали. Мы, например, вот круасоны, круасаны, это и есть детища последствия. То есть османы были настолько сильны в культурном плане, это было ощущалось вплоть, Но ну, чем ближе к XVIII веке, чем больше это становилось. То есть эпоха тюльпана, ты в середине XVIII века, даже в русском дворе признавалась, очень влиятельная прослойка. То есть многие одевались а тюрк. И мода была в Европе. Поэтому да. Крым, который являлся... Уже тогда на правах васала, он не, не то, что независимый, он был вассалом, и шел в фарватере. То есть там объективно становилось складывание э, крымско-татарского языка, которое угу. по большей степени подогустное влияние. Вот у нас э, Тимур Фаридович поднял очень важную проблему, это оценка западной цивилизации в целом тюрко-мусульманского мира. Да? Я в связи с этим хотел бы, Марат Славович, вас спросить, вот как в целом э, западная историография, э, историография западной Европы, оценивала и оценивает роль и место Золотой Орды, роль и место Улу Святучий в целом в мировой истории. Спасибо за такой вопрос. Дело в том, что вообще научное изучение Золотой Орды, оно, что удивительно, начинается не в Российской империи, а начинается за рубежом. То есть первый ученый, который обратил свое внимание комплексно изучать, начал комплексно изучать Золотую Орду, это был немецкий историк из тогда Австрийской империи Хаммер фон Пуршталь, Йозеф Хаммер фон Пуршталь, который вот написал громадный труд на 1200 страниц и этим как раз таки изложил научную основу изучения Золотой Орды. Окей. Uh... К зарубежным историкам вот, на протяжении 20-го столетия было негативное отношение. Дело в том, что это было связано с тем, что в Советском Союзе господствовала марксистская идеология. Соответственно, те работы, которые были написаны не на основе марсийской методологии, они должны были подвергнуться обязательной критике. То есть, в этих работах, в первую очередь, искали негативные моменты, слабые места. Лишь в последнее время произошел процесс пересмотра к зарубежной историографии. Ну и здесь еще мы наблюдаем объективный процесс интернационализации, то есть мы не можем сидеть только в узких рамках своего государства и изучать труды только собственных, вот доморощенных, так скажем, исследователей. Мы вынуждены и должны это делать, обращать свое внимание на тот опыт, который набран за пределами нашей Родины. И в данном случае здесь мы видим, что Золотую Орду изучали достаточно активно, Это, Оно изучение происходило как в Германии, как во Франции, так и в Соединенных Штатах Америки. И здесь вот ключевой, наверное, момент, какой вот я для себя вижу, то, что было стремление, конечно же, каждый автор он субъективен, но в то, в то же самое время было стремление все-таки какой-то научной объективности. Дело в том, что в трудах, которые выходили в нашей стране, все проходило через призму, скажем так, мозг, Москва центризма, да, то есть uh -huh. призму взаимоотношения русских земель с Орденской. Вы имеете в виду советскую историографию или дореволюционную? И, И дореволюционную историографию мы uh -huh. тоже это наблюдаем. Вот яркий пример это вот Николай Михайлович Карамзин, то есть вот uh -huh. это, там, проблема Иго, например, да, то есть все это, Вся ценность золотой арты воспринималась через взаимоотношения русских земель с ордынскими правителями, то в э, западной историографии э, они старались как раз от этого уйти. Э, не всем, конечно, это удавалось. Многие находились как раз таки в плену э, работ, э, которые выходили из подпира русских историков. Здесь был подход э, какой? Здесь было стремление как раз таки использовать всю палитру исторических источников. То есть не, э, не было ограничения в анализе только вот, например, русских погодных записей. Слово палитра ключевое. У меня в связи с этим еще один вопрос возникает. Вот палитра взглядов на роль Золотой Орды, оценка этой роли она такая же была взаимоисключающая, разная, как в российской историографии, или какие-то общие тенденции есть западные? Вы знаете, здесь, конечно же, единого взгляда нет. Да, то есть это нормальное явление, это даже хорошо, что так оно и есть. Да, то есть но в целом, в целом, то есть была попытка понять, что это было за государство. То есть не было попытки как бы ее, в первую очередь, очернить да, через вот как раз-таки вот эти сложные взаимоотношения, которые происходили в 13-м. Термин ИГА используется в западной вот историографии? Термин, он используется как историографический, который вот используется в российской историографии. То есть, ну, если смотреть по большому, то есть, если вот термин "ига", ведь он появляется не в российской историографии. Впервые он упоминается в польской историографии uh -huh. знаменитый историк Ян Лугаш в своей работе. Вот, вот, как раз таки использовал это. термин. Термин "ига" вообще слово "ига" это не русское слово. Оно стало употребляться уже вот лишь в дальнейшем вот тем же самым Николаем Михайловичем Карамзином. Это термин латинский. То есть термин, который появился в конце 15 века, видимо, здесь на фоне сложных отношений польско-литовского государства с московской Русью где вот понятно, что поляки хотели подчеркнуть, что они, им принадлежит большая роль, что они, не смогли, что они смогли, наоборот, таки не пропустить вот эту азиатчину, варварство угу. на территорию Центральной Европы, в то время как вот соседние земли они вот подчинились, и все негативные черты они как раз-таки связывали с этим подчинением. Тимур Фарич, все-таки было Игорь или нет? Ну... Скажем так, я из того, что было сказано, во-первых, хочу немножко экрадизировать. Я Дуглаш – это хронист 15 века который писал в условиях появления Османской империи, то есть Польша находилась на границе, и поэтому иго для них это внешняя угроза, которая шла с востока, да и вообще образ mm -hmm. тартара это французский, католический. То есть татары рисовались такие щадиады с гунских времен, Рим не никогда нарисовали. Mm -hmm. То есть нашествие, это гунское нашествие, которое нас принесет. К тому же, когда Йонг Дуглаш писал, был очень популярно такие моменты как конец света, приход антихриста, иногда да, французы несколько у них двоякое отношение, потому что они в свое время появилось письмо о пресвитериане и которое это христианское царство, которое возникло на востоке спасет от нехристиسي мусульман, тюрок, то есть для них собственно татары это часть монгольской империи воспринимали и здесь вот можно видеть у французов она идет оттуда вот такая вот неоднозначная оценка потому что сами французы потом в 16 17 18 активно очень затруднились с османами были записи французских путешествий крым то есть для них это как бы мир органично существующий не европейский он несет как бы соседание в отличие от немцев, которые столкнулись с турками, для них это был еще диады и тому подобное. Это прояснилось впоследствии на том, как это преподносится потом в 20 веке. Есть французская, которая вот тюрк, османская, тюркской, там и крымский, наверное, субстрат. Есть немецкая, крайне негативная, есть британская, это, это ориентализм, если вспомню. Но он идет близко к французскому. Вот это через призму ориентализма мусульманского мира. Вот, скажем так, можно выделить и фран... английскую американскую историографию. Ну, в целом разные оценки. Вот эти три, разные, три главенствующие историографические традиции они повлияли, ну, можно посмотреть в музее, где французы свое усматривают, причем усматривают исключительно дворцовый комплексный стиль, вооружения. У немцев это ну, культ, это, это какие-то купеческие дома у конструкции. У англичан ну, такой вот, скажем так, бедуинский подход. То Тем есть плачь. единого целого нет да. оценки. Но это, это нормально, так оно и должно быть. И... Тимур Фалич, я хотел бы сейчас с вами переговорить на очень злободневную актуальную сегодня тему. Речь идет о пандемии. Угу. Пандемии XIV века. Я знаю, что вы являетесь специалистом, написали много работ. Речь идет о черной чуме. У меня связи с этим вопрос. Вот можно ли какие-то провести параллели между пандемией XIV века, современной пандемией? Угу. Вот тем более, что я убежден, что чума XIV века явилась одной из причин распада государства. Сегодня мы наблюдаем некий определенный, какой-то организованный, что ли, управляемый хаос. Вот я хочу, чтобы вы на эту тему порассуждали. Ну, скажем так, вопрос очень сложный, и сразу его не ответишь, потому что тут много факторов. Что можно взять из, черной, из примерной черной смерти, вот, изучая на протяжении 10 лет... А Черная смерть тоже из Китая пришла? Вопрос тоже сложный и неоднозначный. Современные исследования говорят, что штаммов было несколько. То, что у нас... И сводится к тому, что, скорее всего, у нас был лока, локальный штамм, он возник еще в бронзовом веке, вот здесь спор... другой штамп – это китайский штамп, третий штамп – это ближневосточный, четвертый – это где-то ну, европейский. Вообще, судя по всему, мы сейчас и с этим сталкиваемся, коронавирус также и развивается, также идет направление с запада на восток, ну, биологические проекции. Собственно, на территории Золотой Орды, если, как говорит мой коллега Порсин, Артем Порсин, скорее всего, мы имеем первые вспышки эпидемические, не пандемические, местные, локальные в эпоху Тахты. Это 1280-70-80-е годы, но это не пандемия. Собственно, черная смерти – это вспышка 1246-1253 года. Если смотреть, тут очень много вопросов. Действительно ли бомбардировка Дженнибека вызвала в кафе, непосредственно за ней поставила вспышка черной смерти. Действительно, ли это год, потому что 1240, 1346 год. Действительно ли генуэзцы, только генуэсы и плавание на кораблях привели? Здесь можно, если вытягивать дальше мозаику, скорее всего, ситуация была, данные были несколько произошло это раньше. Если взять тахте, то, скорее всего, это мы имеем так же, как и изначально исток, это природный очаг, который призван здесь человеком да, привел к первоначальной вспышке. Что привело к таким большим глобальным последствиям? это, прежде всего, голод, который разродился в 10 х в 10 -е, 1310 х годах, охватил практически, ну, там, э, население подсократилось процентов ну, 10-15 точно, а то и больше. То есть, это был масштабный голод. При этом последствия стали ощущаться тогда, когда стали рождаться дети больные. То есть иммунитет был ослабый. Дальше, возможно, скорее всего, для восполнения белковой пищи стали ставить э, свинарники. Хотя, например, Дэвид... Дэвид... новый для меня, Марославович. Что вы скажете по этому поводу? Ну, здесь, конечно, черная смерть, она сыграла большую роль в ослаблении и в дальнейшем распаде Золотой Орды, Но я бы не стал бы абсолютизировать роль не... черной смерти. Uh -huh. Хотя, конечно же, мы можем вспомнить ситуацию с византийской империей, которая также была подвержена вот этому удару Черной смерти, и она буквально через там, несколько десятилетий прекратит свое существование, да, вот, если брать вот середину XIV века к середине XV века от нее уже она будет завоевана турками османами. То есть здесь, конечно же, природно-климатические факторы сыграли роль свою в ослаблении золотой орды. Здесь бы я бы еще отметил то, что первоначально это что, на мой взгляд, это является аридизация почв. То есть это изменение климата. Климат стал неустойчивым. И как раз-таки изменение вот этого климата приведет к тому, что вегетативный период растений сократится, и многие вот, э, процессы, да, процессы они будут запущены. Вот, как вот, раз, кстати, и... Марат очень интересную э, мысль э, мне подал. Да? Смотрите, получается, сейчас же мы тоже переживаем эпоху изменения климата, да? Скорее... Как вы думаете, современная пандемия с ней связана или нет? Нет, скорее всего, мы на лицо видим запрограммированный процесс, который был вызван, генетической памяти, а последствия черной смерти. Я просто хочу отметить, что первый, сначала Кинг в 1984 году публиковал mm -hmm. книги, потом в 1994 году вышла игра Патрицин, где там активно mm -hmm. апеллировалась эта тема чума и возможности. То есть я вот лично отмечаю так, что существует генетическая память которая была прошла с черной смерти, то есть это рисуются огромные картинки врачей с острым носом в масках куча трупов там ну, страшная картина. И соответственно это муссируется потом в телевидении, в компьютерных играх, в телефонах обычно то есть это мы сейчас живем черной смерть явилась одной из причин распада золотой орды или нет можно сказать и так, но не она не основное. все-таки в самой золотой Орде были очень много противоречий между разными. Какие еще были причины на ваш взгляд? А, то что и вся власть была вся золотая Орда базировалась на власти на, то есть на роли представителей рода бату как только как только они сошли на нет то соединять перестали то есть Начались тенденции разобщенности. А как же Тахтамыш? Тахтамыш был Тахтамыш был даже, он слева левого кругла, но не всеми был воспринимаем. Это был пришлый человек, и для правого крыла, но они его не воспринимали, он был с востока, и они знали, что, причем мы знаем, что у рус это приходил, его тоже не приняли. То есть внутренний правый человек Золотой Орде были гораздо сложнее и много фактора, нежели фактор, чем... Да, после черной смерти это стало политически происходит, если мы сейчас увидим, да, происходит, мы должны сейчас говорить о последствиях, это обострение военно-политической обстановки, это закрытие всех стран, все начинают закрываться, все начинают развивать национальную экономику, это изменение экономических отношений, это мы здесь видим. Вот здесь мы можем видеть, и на это же было рассчитано, когда информационная волна запускалась. Собственно, сейчас ну, он перерос греб, и все, кто рассчитывает заработать деньги, они рассчитывают повторение черной смерти. Да, у нас будет, я надеюсь, отдельная передача, я хотел бы вернуться все таки к улусу Джучи в эпоху Средневековья. Марат Славович, почему распала золотая эрда? Ну, здесь вот продолжая угу. Тимур Фаритовича, нужно вот уточнить, ну, для того, чтобы зрители наши понимали, кто-то, угу. может быть, немножко знает историю России, вот помните «Смутное время». Да, Одна из э, главных причин смутного времени был династический кризис, когда э, московская ветвь династии Рюриковича она прекратила свое существование. Здесь такая же ситуация. Здесь у нас есть линия Бату, и она пресекается. Эта линия. И что происходит? Происходит то, что формально ханом Золотой Арты мог стать, по сути, дела, любой Чингизит, мужчина, к этому моменту исповедующий ислам, и желательно, чтобы был харизматичным лидером. Скорее, Джучит <сосвязь> даже. Джучит. Он быть именно Джучит. Ну да, да, да, Джучит, конечно же. Да. Да. И э, это привело к тому, что многие представители разных вот ветвей потомков джучи э, стали определять свои претензии на престол. И здесь это вызовет династический кризис. Э, страна... Начнется развалиться, потому что некоторые хотели захватить как раз-таки сарай, а некоторые были менее амбициозными, стали закрепляться на окраинных территориях. И в этой ситуации вот как раз-таки есть был такой институт, очень интересный, гургенство, куриганство, то есть зитья династии Чингизидов, Джучидов. То есть один вот как раз-таки вот взять последнего хана из династии Бату, Бердибек последний, да, Мамай. Mm-hmm. Okay. Он смог закрепиться на западе государства, на западе улуса Джучи. И начинается вот этот династический кризис, который получил очень хорошее, на мой взгляд, красочное название благодаря русским всем Великая да То есть да. она вот длилась, по сути, дела, с 1359 года до 1980 года, пока вот так не пришел, не установил свою власть над всем улусом Джучи. И это к чему приводит? Здесь вот как бы принцип домино. Одно порождает другое. Это приводит к тому, что русские земли, то есть вассальные территории. Здесь не только русские земли, здесь вот и мы можем вспомнить Молдову, мы можем вспомнить и Великое княжество Литовское. Они начинают усиливаться, то есть стали воспользоваться ослаблением Золотой Орды. Русь прекращает выплату Дания. Литва, Великий князь Литовский начинает действовать в южном направлении, расширять свою зону своего господства, знаменитая вот, ну на Украине, наверное, только. Плюс противостояние с Тамерланом. Это чуть попозже произойдет, uh -huh. вот будет, будет захвачена значительная часть вот территории современной Украины, то есть вот после битвы на Синих воде 1362 года. У нас-то обычно говорят о битве на Вожи или Куликовской битве, но здесь вот предвестником это все-таки была, а Битва. может даже если еще вспомнить Бартневскую битву, потому uh -huh. что ну, это отдельный сюжет, туда не будем заходить. Вот. И здесь что, это приводит вообще к конкретному конфликту московского князя Дмитрия Ивановича с Мамаем. Этот сюжет хорошо всем известен. Мамай терпит поражение, и здесь вот Тахтамышу удается сначала починить восточную часть Улуса-Жуча, а потом уже и распространить свою власть на Запад. Он восстанавливает ордынскую власть над Русью. И уже после этого, то есть к этому моменту, вот обратите внимание, если мы посмотрим на ситуацию Пакс-монголики, то есть вот этого большого монгольского мира, везде династии пали. То есть в Китае уже э, Чингизины не правят, э, в Иране глубочайший кризис, по сути дела, они не владеют ситуацией. И здесь вот, э, кстати, Куриган, Гурген, э, Тимур э, да. э, захватывает власть э, в Улусе Чагатая. Здесь вот Тамыш, и, кстати, вот здесь вот вы прошлый раз приглашали, Хатыпа ты по мини да? То есть здесь вот как раз-таки вот, если мы посмотрим на ярлык, то здесь ведь какая интересная штука, что к этому моменту ведь считается, что татарские правители, золотаринские правители перешли на арабицу, а здесь происходит возврат куйгурица то есть это официальная Письменность Монгольской империи. То есть здесь, видимо, была идея восстановить вот эту огромную, огромную Монгольскую империю. Не случайно Тахтамыш начинает войну против Тимура. Но исход этого будет печальный для Золотой Орды. Во всех столкновениях Тахтамыш терпит поражение. И здесь вот Тамерлан, Тимур, Аксактимир, татары, как его называли, он был храмцом, хромым наносят решительные просто-напросто поражения золотардынским войскам. И, от которого Золотая Орда уже не оправится. Да, от которого не, Здесь не только ведь угу. победа происходит, а происходит уничтожение городов. Да, городской культуры совершенно верно. Почему? Потому что здесь одна, одним из фундаментов золотардынского государства это была торговля. Да, то есть, вот мы в политическую сферу ушли, здесь ведь еще какой момент нужно отметить, то, что uh -huh. чуть, чуть назад отматывая, это 1354 год. В 1354 году что происходит? В 1354 году турки-османы впервые захватывают город Калиполь, то есть, современный город Гелибулу. Это первый европейский город османов, который находится на проливе Дарданеллы. То есть, они начинают уже контролировать эти два пролива, пролива Босфор и Дарданала. Почему это значимо? Потому что торговля Западной Европы Золотой Орды, она осуществлялась благодаря генуэзскому, ну, и северно-итальянским городам. Здесь ведь противостояние шло межцивилизационное, ислам и христианство. То есть, они стали препятствовать торговле генуэзцев. То есть, они видели в генуэзах своих главных противников. Здесь вот удар по торговле Золотой РД. И здесь еще удар, вот, возвращаясь назад к Тамерлану, к Тимуру, он целенаправленно уничтожает города. То есть вспомним Ургенч, он его просто-напросто посыпает Да, солей. телезрители не все это знают. Золотарзенские города, особенно Нижнего Поволжья, это крупнейшие центры международной торговли. Мы среди них называем Сарайбату, Сарайберки. Хаджит Архан. Эти города в период Золотой Орды, как правило, были без фортификационных сооружений. Поэтому, когда армия Тамерлана была Тахтамыша Тамерлана была разбита на реке. Кундарче. Тереки, Терек, Терек. да, в 1397 году. А. Поэтому города остались практически без защиты. И эти города, они быстро были просто сожжены, а это удар по экономическому развитию, не только столицы, а в целом государства, по международной торговле. И, конечно же, там была попытка реанимации Золотой Орды, была попытка восстановления ублой мощи чуть позже при уже Эдегее э, знаменитом. Но это была, по сути, последняя попытка, и Золотая Орда уже после этих э, походов Тамерлана, по сути, и не оправилась. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. У нас сегодня в гостях были эксперты. Марат Салаватович Гатин. Доцент Института международных отношений Казанского федерального университета Тимур Фаритович Хайдаров, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета. До встреч в этой студии. До свидания.